Вот, ребята, пытаемся что-то сделать наподобие снежного улья. снежного улья, если получится. Вот она у нас такая вот начало. Костер вот разожгли рядом. Тут вот у нас рюкзак лежит. Правда, не видно. Сейчас посвечу фонариком мешок. Ничего ну, еще тут. Пакет. Перровка. Котелок у нас. Дров вон натаскали. Сейчас увеличивается получится. В принципе, дров тут навались. Дров навались. Вот тут. Правда снег еще мало. Лед. Вот. В принципе по нему вот ходим. Где-то сантиметров, наверное, 10-15. Примерно Посередине так. Посередине 10. Посередине 10 где-то так, да. Пришли вот на рыбалку. Время где-то сейчас. 18.40. 21 декабря тринадцатый год. Температура около 6 градусов. Да, где-то так семь One.